Артур Рембо. Бедняки в церкви. Сместясь по углам у дубовых скамеек, Друг за другом теснясь в стенах церкви Свой взор по золоту ванзи, Где во все двадцать шеек Тянет праведное воспевание хор, Запах свечек вкусив, будто это мекина, Бедолаги смирны, как побитые псы. молят Бога они, стража и господина, И от счастья смешны. И упрямы гласы. Лоск скамейкам придать могут длинные юбки, если шесть черных дней принуждал Бог говеть. Жены нянчат своих, запеленутых в шубки, ребятишек, чарек не дает помереть. Груди грязны у них, пожирательниц супа, хоть молитва в глазах но не молятся, нет, смотрят, как на показ Раззадорилась группа в мятых шляпках чудих, Почитай детских лет. А снаружи мороз, глад, супружник в запое, Час еще здесь, потом, без прозвания беда, Только хнычет окрест и гнусавит худое Из-под грудков старух злая эта нужда. Эпилептики здесь, дурачки из деревни, С перекрестка вчера, кто направился в храм, И сующие нос в строки требников древних, Здесь слепы, кого водит пёс по дворам. И все эти глупцы, верой нищих слюнявы, Пред Иисусом чередой бесконечных осан, Он уснул высоко, пожелтев в блеске славы. И худой оглоет и ленивый пузан далеки от него, будто запахи мяса, ткани с плесенью, фарс из поганых щедрот, И с молитвой цветет благолепно гримаса, Твердой набожностью наконец предстает, Где улыбками дам неф угрюмый расцвечен. Те в оборках, в шелках большей частью пришли Все свалить, о Иисус, на болезную печень, Чтобы желти перстов окропиться могли. Gracias.